Привет, друзья! С вами Султан и канал Мерсул Стар. Ну что, а окуньте школьный период? И настало время каникул? Ха! Дорогой, тебе исключительно повезло! Ну, не только мне повезло, всем школьникам повезло. Вот видео, где конец вальс последнего звонка. Блин, клёвый прикид! И мотор Да Это что, транспорт школьниц? Или она решила привлечь себе внимание? Ты что думал, во сколько появишь? Нет, я понял. Просто она вальт отучилась. А Какая отвратительная рвоша. Все увидели игру с В оригинале это примерно вот так. И в русские будут Well, ну кто был в армии знает, кто в армии был, то цирки не смеется. Вот вам армейский кёрлинг. Давай, давай, давай, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три. Они так выходные проводят? Или это просто армейский дядька решил посмотреть игру тюли? Это не репетиция, работает. Давай, давай, давай, давай, три, три, три, три, три, три, три, три, три. три. Наверное, они, чуваки готовятся к Олимпийским играм. Вот и решили вместо камня использовать ваньки кирпича. Вы видели морду, которая явно не в духе? Ну или у него вялая день рождения, который он справляет в ванной комнате? Внимание! Шарик в студии! У меня тут собака? <свяк> Ах... Ах... Ага. Мне нравится поцелуй мой мохнатый жад. Я кошатница, я люблю кошек. <свяк> <свяк> <свяк> ну что ж, мы продолжаем выпуск. <свяк> Блин, что делать там собака? Может, это гость в студии? Или он просто пришел зачитать новость, потому что все равно эту хрень никто не слушает? У меня тут собака? <свяк> Это так, реагирует на собак? Или там есть кто-нибудь еще? У меня тут собака. А теперь, Бенес Ночес. Вы когда-нибудь видели азиатскую версию внедорожника? Первый бережит с идиотскими колесами. Или это азиатская версия мультика Флинстон. Хорошо, что нет такого еще в производстве. Если вам понравилось наше видео, забывайте подписываться на канал, ставить лайки и жать на вот этот колокол. Это был канал Мерсул Стар. С вами был Султан. Всем удачи, всем пока.